15 января заправка в пестрель топливом гравитационный метод <laughs> сейчас мы с Клаусом друзья должны полететь погода бомба This is zero, this yeah. is instrument yeah. and this is motor. Okay. And after of the motor we put on this position and fly we'll on this start Just, you know, to get, uh, with the... Друзья, свершилось, мы поднимаем флаг на двигатель в данном случае. Клаус вспоминает лихие времена, когда он летал на пепестреле. Я хочу поставить пару камер на взлете. Ведь сегодня великий день, друзья. Начинается проект полетов на пепестреле. может быть, даже на рекорд. Погнали Шикарно работает DJI Action 3 Друзья На моноколесе наверное в самый раз С ней кататься Едешь и наслаждаешься Я сейчас поставлю несколько камер Которые может быть снимут нас на взлете У меня вот даже эти места уже вот Эта ямка пристреленная Салабади отель Проверяем углы съемки, вот как я буду снимать. Так, одеваю на голову с 30 градусным наклоном. мы проверяем, что мы в этом случае видим. И заодно проверяем угол на этой камере. Ух, сколько, камер, сколько камер, Попробую, как камера берет Клауса. сидит довольный, улыбается весы. Да, <laughs> Так, <Ils sont okay. laughs> большой аквариум, друзья. Салабати, Тарус. Факширит эко Вантая, Now на okay, now it's fixed. Клаус, okay. на okay. uh -huh. заходим на посадку. Идем классической длинной коробочкой. Потому что садиться будем по ветру немножко. Ветер у нас немножечко буквально чуть-чуть попутный. Посмотрим. Класс будет вынимать интерцепторы нюанс у этого планера друзья что он офигенно козлит прыгает очень очень попрыгучий планер на Таурусе. Мы подходим к планете. Может быть, чуть потянемся поближе, чтобы... Ага, боковой ветер восточный. О, скорость сейчас. Видите, с параллексом проблема. Я-я-я-я-я. Буркует. Коммент you make? I put uh, 25 liters. Окей, okay. you will do. Ну что, друзья, на стол мой черед Надеюсь, все камеры снимают. Попробую я сейчас взлететь. Так. Мотор выпускаем. Так, запуск мотора, раз, два. bit faster. Mm -hmm. If not, it does not turn. And pay attention to stay in the vicinity of the airfield. 90, I think. You could see that we have a little bit eastern wind and yeah. is a yeah. little downdraft. Huh? Mm -hmm. So a little bit higher than I did. No? Okay. Or well, we can fly with a flux with weight. Zero. Five plus five. Okay. And uh, so the... The landing, we have the same problem in the Eginius. Mm -hmm. It's a Taurus village. and uh, so you have to to look uh, not in the middle. Mm -hmm. So on your side, you know yeah, the yeah, yeah. Uh, parallax. Air brakes are quite good. Not mm -hmm. at all. I think it's okay. Lunch set. Uh, here is down and locked. He wants to fly very long, huh? mm -hmm. All this stuff then the motor is inside. <laughs> <Yeah>. <laughs> but vibration in the но is... Yeah, but it's okay. Igor, it's fleißed. Yeah, it's flies. It flies. <laughs> One second. Klaus, how are you? I'm so fine. But I'm sitting in the glider. It's really a wonderful glider. You have a big bubble, you can see, you have space. Yes, yeah. so it's not like, you're good, like you're good. It's some other gliders in a <laughs> <laughs> No, you have a lot of space, look at that. So even for, for tall yeah. people, it's it's wonderful. And what I like as well is the, so the, the instrument panel, you have a lot of view. Yeah. Right and left, that's quite nice. We will fly. Yeah, and it flies quite well. Uh, what I find even I find in in, uh, in high speed, it flies better. A little bit difficult in low speed when you have mm -hmm. uh, not uh, too much lift. And uh, if you are flying it with eighty kilometers per hour, you have more sink rate than some other gliders. I think fifteen meters is a little bit. Isn't? It would be a wonderful glider if it's eighteen meters. That would be perfect. Yeah. But then the fuselage is too short. Too short. Yeah. <laughs> <laughs> And I clean Cologne tomorrow. That's, yeah, uh, cool, that's cool, cool, cool. cool, cool, cool, true. <laughs> Wonderful okay. landscape and everything. Now we are prepared. To Now, fly, tomorrow, yeah, tomorrow, are tomorrow, tomorrow is more serious stuff. Did you fly with a lot of turbulence? No. Just, no. just have to know you at at, at the beginning when you are flying with a lot of turbulence, you feel a little bit unsafe because it's. <laughs> Это очень сложно. Да, да, да, да. Это просто, чтобы знать, как эта вещь останавливается. Нет, это нажимаешь на зеленый. Ты уверен? Я бы сказал, нет. Я бы сказал на красный, если бы ты сказал, наверное. Даже не. Уйо! Димаш, что ты ты вот это мы? Поймали. И вот сейчас момент истины. Ну, Но. но. Э -э -э! Эй! о Эй! -да! <рислял> о Эй! <-да>! Эй! <рислял> <рислял> там Эй! Эй! Эй! Там Эй! Эй! там, там, Эй! Эй! Эй! Эй! Эй! Эй! Ну вот это вот зрелище, конечно, я прям обожаю. Англии. Клаусу, друзья, понравилось шалить, Ну кто бы сомневался. Заход на облако. Петлей или полубочкой, или... Облачный лабиринт. Вечер перестает быть домным. Этот ролик я постараюсь собрать как можно быстрее, и я вам советую всем приготовить вопросы, которые я смогу в полете задавать Клаусу, и в следующих роликах он будет на них отвечать. Так что пишите в комментариях, что спросить. Что спросить, что показать. <laughs>